Добрый день, коллеги. Меня зовут Людмила. В сфере недвижимости я работаю уже давно. Основная моя деятельность – это вторичка. А в ноябре этого года я прошла курс «Риэлтор. Профессии и бизнес». На курс я попала случайно, а может быть и не случайно, поскольку мысли о создании своего сайта меня посещали уже давно. И, как известно, ничего случайного в этой жизни не бывает. И вот в этот период мне на глаза попался вебинар Дарьи Антона, который я с огромным удовольствием прослушала. Вот, сказать, что я прям тут же приняла решение, пошла на курс – нет. Прошло какое-то определенное время. Вот, и все-таки я пришла к тому выводу, что нужно что-то менять, нужно что-то делать, подлежащий камень вода не потечет. И я все-таки проплатила курс и прошла его. А вот. курсом я осталась довольна дарья очень мощный мотиватор вот. на данный момент сайт свой у меня есть рекламную кампанию настроила благодаря антону и ребятам из группы техподдержки а вот хочу сказать всем огромное спасибо особенно ребятам с группы техподдержки их терпению просто вот не устаю а, удивляться спасибо вам ребята и отдельное спасибо дари за ту информацию которую дает она просто неоценима и антону вот. а также группе поддержки спасибо.